И всем здарова, ребята, с вами снова я, тут Ванек, и мы с вами с тобой пробуем добрый, опять добрый, опять, да, добрый м -м, Фанта. Привет, друган, мы с тобой... На связи я, опять же, я на связи, Ванёк, и мы с тобой пробуем добрый. Я помню этот вкус, и это ни с чем не спутаешь, честно говоря. Кола была, ну, такая, на четвёрочку. Мы с тобой пробуем на этот раз добрый, Фанта. Спасибо, конечно, всем за то, что... Нет, пшик нормально был такой. Кстати, пах... на удивление, пахнет вкусно апельсинами, как должна пахнуть оригинальная фанта. Фигня. Не, ну в обычной фанте... Было побольше апельсинового сока лично лично для меня как было вкусно когда много апельсина было и мало мало мало мальски где и мало мало мальски где был м -м, сахар а тут в добром блин весь ну вот представьте пожалуйста ребятки Обычную, карачинскую. Mm -hmm, карачинскую, да. Не, ну это такая проблем проблема была и в оригинальной фанти, когда я ее пробовал. Представьте оригинальную карачинскую. Представили, ребят. И в нее добавили апельсиновый сок. Потом я буду пробовать швепс. Ребят, предл предлагаю вам привыкнуть к вот такому вот вкусу. Содержит апельсиновый сок, тут написано. Вот тут вот написано, содержит апельсиновый сок. Сильно газированный. 3% апельсинового сока... Нет, нет, он. Добрый не справился с тем, чтобы заменить Колу. Не, ну он заменил Колу. Очень хорошо было, вкусно. Добрый Кола. Добрый Фанта, честно говоря. Только упаковка поменялась с Фанты. Тут было написано раньше Фанта. Сейчас написано Добрый апельсиновый сок не а по моему по мне должна была быть нормально фантовый нет ну обычная фанта обыкновенная фанта с обыкновенным вкусом апельсинов обычная обыкновенная фанта угу. ну обыкновенная фанта фанта фантастика ладно короче ребята всем ну обычная обыкновенная фанта легче было бы не сменять бы название бы тут фанта на добрый а просто написать тут фанта. Да. И не надо было бы название менять. Нет, кстати, стоит, он столько же вроде 50, 50 рублей в наш магазин, как и кола. Не, ну просто могли бы написать наш русский одна фанты. Или могли бы вот тут, тут подписать, тут бы написано было бы фанта. А тут написано, подписано русский аналог. А так я не понимаю, это их жадность доброго. Жадность заменить все, все, все, все этим заменить. Все бренды российские. кока cola Фанта, Миринда, Спрайт. Заменить на русский наши аналоги. Я не вижу в этом смысл просто-напросто. Короче, русский аналог Фанты от меня получает. же такой. же такой. Двухметровый. Не плюс, а минус. Потому что.. Ну, можно было бы оставить все как есть. Написать, к примеру, это не добрый, не апельсиновый сок, а фанта. Или добрый миринда. И подписать снизу вот таким вот маленьким шрифтом. Миринда, к примеру. Добрый. И все. Ну и все. Это, наверное, даже к разработчикам, к ко всем людям, которые в этом замешаны. В нашем, в этом, в импортозамещении, во, вспомнил слово умный. А -а -а. Могли бы просто подписать до, блин, да даже тут не добрые, а могли бы просто какой-нибудь на коляк тут, маляк-коляк, и подписать тут сверху фанта, да. и все, ну ч ну. Ладно, короче, ребят, давайте, пакета всем, с вами был на связи я, Ванек и мои, как всегда, старческие бредни. Короче, была пробуем, с вами была рубрика «Пробуем вместе», добрый апельсиновый сок, пока-пока.